Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости, новости в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Всероссийский Центр изучения общественного мнения в ЦОМ представляет данные исследования, приуроченного к дню народного единства. В том, что в России на сегодняшний день есть единство народа, убеждены лишь треть опрошенных. Те, кто считает, что народное единство – качество, не присущее нашим соотечественникам, чаще связывают это с различием в целях и намерениях людей. Каждый сам для себя – 30%. Указывают в качестве причины отсутствия народного единства и большую разницу между бедными и богатыми 21 – 21% россиян. Еще 10% считают, что единения народа нет из-за отсутствия единой цели и сплоченности. Народ чувствует отсутствие единства в нашей стране, и причина этому проста существования классового общества. Ведь нет и не будет никакого единства, пока первые живут за счет прибавочного труда вторых, а вторые вынуждены быть наемными рабами первых. С начала месяца в России начнется переход на так называемый «суверенный интернет», о котором говорят с начала лета. Планируется, что с этого момента в России начнут формировать дублирующую инфраструктуру, чтобы снизить технологическую зависимость от других стран. И все бы ничего, только вот этот закон обязывает провайдеров установить оборудование, которого почти ни у кого нет. А значит платить за установку будем опять мы с тобой, товарищ. Все как всегда. Минфин предложил расширить границы налога на самозанятых. С января 2019 года он взымался в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Теперь налог будет взиматься еще в 19 регионах Российской Федерации. Налоговая нагрузка составит 4-6%. Сейчас проект проходит антикоррупционную проверку, что делает всю эту клунаду еще забавнее. Вот так совмещавшего народа пытаются выдать еще чуть-чуть. Товарищ, капитализм никого не пощадит. Ни наемных работников, ни мелкую буржуазию, пытающуюся хоть как-то подзаработать. Путин объявил о списании 20 миллиардов долларов долгов странам Африки. Цитирую. «Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового времени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов». Конец цитаты. «Своих граждан власть готова даже за мизерные долги живьем скормить банком и коллекторам. А кого не доедят, посадить минимум на год за украденную курицу, как одного многодетного отца из Башкирии. Зато любым другим странам за мнимые преференции любые долги наши руководители готовы списать. Вот такое у нас государство. Явно не для народа. Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника. Цитирую. «Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти». Конец цитаты. Вот она, хваленная буржуазная демократия. То нам рассказывают о честных демократических выборах, то о том, что Путин ищет себе преемника. Хватит верить в буржуазную чушь, ведь только советская власть является народной и отражающей чаяние массы. Товарищ, что пой борьбу за советскую власть, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза Коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.